Всем добрый день! И давайте сегодня мы с вами приготовим творожное печенье. Для этого нам понадобится 200 грамм творога, 150 грамм сливочного масла, 2 стакана муки, ванилин, 1 чайная ложечка соды и сахар для присыпки. Начинаем в творог мы добавляем расплавленное масло и хорошо перемешиваем. Вилочкой перемешиваем, чтобы масло хорошо перемешалось с творогом. И добавляем немножко ванилина. Снова перемешиваем и добавляем два стакана муки. Добавляем чайную ложечку соды. И снова перемешиваем. Выкладываем наше тесто на стол. И замешиваем хорошо нужно его замесить потом положим его в пакет и отправим на холод на полчасика итак прошло полчаса наше тесто немножко застыло и сейчас мы будем его раскатывать и формировать печенюшки Сверху мы присыпаем сахарком, вот такие у нас печенюшки получились. И отправляем в духовку при 180 градусах, чтобы испеклось. И так наше печенье подрумянилось. И можно уже доставать с духовки. Вот такое у нас получилось с вами творожное печенье очень вкусно с кофем или чаем оно мягкое воздушное приятного аппетита